Державу свою, рукою своей Богородица Сделит на землю зарю, разложила белый покрова, Да на землю ступила босой. Дорогие братья и сестры, в эфире «Беседы о православии» в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас рубрика «Лик Богоматери». Перед вами одна из самых красивых и необычных икон Пресвятой Богородицы, от которой произошли по всему православному миру неисчислимые исцеления – эта икона перед вами называется Живоносный источник. Ее иконография не похожа ни на одну иконографию других образов. Вы знаете, что Пресвятая Богородица по милости своей явила в православном мире более 700 икон. И, конечно, некоторые иконы похожи чем-то между собой и различаются в деталях. И эта икона необычна. А вот она перед вами. Вы видите на иконе Божьей Матери прекрасную природу в виде горок. Посреди находится огромный водоем, а в водоеме большая чаша. В этой чаше восседает, как на троне, Пресвятая Богородица валом Мафории в окружении двух ангелов – архангела Михаила и архангела Гавриила. Пресвятая Богородица держит на коленях младенца. Правой рукой младенец благословляет молящихся, а в левой держит свиток. Свиток символизирует евангельское учение. Из отверстий чаши в источник стекает целебная вода. От этой воды происходят различные исцеления. Внизу и... Образы, вы можете видеть людей, страждущих, болящих, которые жаждают исцеления от душевных, телесных недугов и идут со своими проблемами к источнику. Если приглядеться внимательно, то мы увидим, что среди этих людей и люди простого звания, и священники, и правители. Кто-то черпает в святую воду ковшом, кто-то подставляет лицо и ладони под целебные струи святой воды, а кто-то уже в стороне пьет воду или опрыскивает ею болящих. Необычно, дорогие братья и сестры, и то, что, разглядывая икону, взирая на икону, мы можем ясно видеть, что к источнику идут люди разного звания. Это символично. Таким образом... Мы видим, что Господь и Божья Матери милостивы к людям разного звания и сословий. То есть для них неважно, царты или правитель, или воеводы, или простой нищий, или священник. Господь и Пресвятая Богородица всем помогут, кто с верой и любовью притекают к божественному учению. Потому что вот святая вода на иконе – это не только в прямом смысле целебная вода, но это еще и символ евангельского учения. Мы знаем, в Евангелии учение Иисуса Христа называется «живой водой». Об этом сам говорит Господь в притче, в беседе о Самарянке. Вы помните прекрасно этот эпизод. И еще, вот, кто внимательно читает Евангелие, тот знает, что вот была тогда при храме в Иерусалиме купель, которая называется «Овчья купель». И там лежало множество болящих, и раз в год спускался к этому источнику ангел и возмущал воду. Что значит возмущал воду? То есть делал ее целебной. И кто первый входил в воду, тот исцелялся. А всем остальным, кто не успел, приходилось ждать еще очень долгое время. И возле этого источника лежал расслабленный человек. то есть Что значит расслабленный? Парализованный Лежал он уже 38 лет и терпеливо ждал, что кто-нибудь однажды поможет ему спуститься в купель. И вот однажды в вот купель пришел сам Господь Иисус Христос и помог за терпение этому расслабленному. То есть до Иисуса Христа в этих самых целебных водах исцелялись раз в год, и то не все. После путешествия Спасителя в мир, после основания им Церкви, Господь, Иисус Христос и Пресвятая Божья Матери обильно источают исцеление и чудотворение вот, через иконы, через так чудеса по молитвам верующих. И сейчас для того, чтобы получить помощь Божью, не надо ждать какого-то определенного времени и какую-то очередь. Милость Божья, она... «Всегда с нами и Господь Пресвятая Богородица нам помогают, лишь бы мы следовали евангельскому учению». По всей Руси и по всему православному миру были открыты и открываются многие целебные источники. И верующие получают от, этих, от святых вод этих источников помощь. Нам, луховичанам, вообще искать целебный источник не надо. Вы все прекрасно знаете, что в Луховицком районе есть такое село Городна. И в конце села есть целебный источник Николая Чудотворца. Туда едут и за исцелением, и благодатной помощью не только луховичане, но и жители Москвы, и из других мест Подмосковья, а также из других областей. И по вере получают исцеление. Сейчас я познакомлю вас с историей происхождения этого удивительного образа, живоносный источник. Когда-то, давным-давно, возле города Константинополя, возле Золотых ворот, вы знаете, что Константинополь был столицей огромной Византийской империи, находилась роща, называемая Балаклея. Это была очень красивая роща, заросшая кипарисами, платанами, и издавна она была посвящена Пресвятой Богородице. В этой роще находился чудотворный источник, куда притекали все верующие православные византийцы и получали по своим молитвам исцеление. Но с течением времени источник зарос Тиной, там вырос пустарник, И, в общем-то, о том, что он когда-то был в этой роще, свидетельствовал только влажная земля в том месте, где он был. И так пошли века. И вот наступил пятый век. Однажды здесь проходил византийский воевода Лев Маркел. И встретил слепца, беспомощного путника, сбившегося с дороги и очень хотевшего пить. Слепец стал умолять воеводу помочь ему. Лев Отвел его в тень, а сам отправился искать воду для несчастного. Вдруг он услышал голос. «Лев, не ищи воды далеко. Она близко, здесь». Стал он осматриваться, удивленный таинственным голосом, но воды найти не мог. Печально и задумчиво стоял он, и второй раз тот же голос сказал Царь-лев, войди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом узнаешь ты, кто я, давно освещающий это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя моего храм. И все, кто будут сюда приходить и с верой призывать мое имя, получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов. Лев Маркел, поспешно дойдя до указанного места, взял тины от родника, отнес ее слепому и приложил к его глазам, а затем напоил его водой. Слепой немедленно прозрел. И тут лев Маркел и сам вот прозревший слепец вдруг осознали, что... Тот голос, который говорил свои воды, это был голос самой Царицы Небесной. Они воз возвратились в Константинополь, прославляя Богоматерь. Случилось это в царствовании императора Маркиана в 450 году. С того момента прошло 7 лет. Император Маркиана сменил Лев Маркел. То есть так, как и сказала Пресвятая Богородица, Византийский воевода стал императором. Тогда он вспомнил о явлении Богоматери и приказал очистить источник от затянувшей его тины. Источник был отделен от других соседних родников и заключен в каменный круг, над которым был построен храм во имя Богоматери. Император Лев назвал его «живоносным источником». Здесь появилась проявилась чудодейственная благодать Богоматери. И вот прошло сто лет. но пришел и зашел император Юстиниан Великий, человек глубоко приверженный православной вере. Он долго страдал от водяной болезни, не получая от врачей помощи и считая себя обреченным на смерть. Однажды в полночь он услышал голос – ты не сможешь вернуть здоровье, если не напьешься из моего источника. Не знал царь, о каком источнике говорит голос, и впал в уныние. Тогда Богоматерь, а это именно ее голос, слышал больной император, явилась ему уже днем и сказала, «Встань, царь, иди к золотым воротам на мой источник, выпей из него воды, и будешь, как прежде, здоров». Тут только тогда император понял, о каком источнике идет речь. Он поспешно исполнил волю Бого... владычицы нашей Богородицы. Нашел источник и спил из него, и вскоре выздоровел. Тот храм, который был в свое время построен императором Львом Маркелом, уже обветшал и практически разрушился. И вот благодарный Юстиниан на месте этого храма воздвиг Новый, великолепный храм, при котором впоследствии был основан монастырь. О том, что храм был великолепен, сохранились сведения у византийских историков. В этом храме, посвященном также Пресвятой Богородице, находились три мозаичные иконы, от которых шли благодатные исцеления. В одном, в одном из нефов, то есть таких вот стен, да, была икона в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Внизу, в подземном храме, откуда проистекал источник, тоже была икона Пресвятая, Пресвятой Богородицы, но мы не знаем типа этой иконы и где конкретно она была. А вот на своде помещалась икона вот той иконографии Живоносный источников который перед вами. Все эти три иконы были выполнены в структуре мозаики, потому что из-за влажности фрески бы не сохранились. И от этих чудотворных икон происходили каждый день по нескольку раз неисчислимые чудеса. Туда шли византийцы с благоговением пешком. То, то есть только император мог ехать в колесницы, а все остальные вот, из уважения к Пресвятой Богородице шли в монастырь на поклонение пешком, еще раз подчеркну. И получали исцеление. Тому есть очень много свидетельств. По Одному из свидетельств именно в этом монастыре исцелилась от бесплудия в 905 году императрица Зоя. После того, как она приложила шелковую нить к образу Пресвятой Богородицы, та, которая вот была рядом в бассейне, и потом этим поясом подвязала свое платье. В скором времени она забеременела, и родился у нее сын, который в будущем стал императором Константином Багрянородным. Константин, о Константине Багрянородном я уже упоминала в нескольких эфирах. Это тоже был очень благочестивый император, и он сохранял православные святыни. Таким образом, вот монастырь живоносный источник, и вот икона живоносный источник, он тоже получил такое же название, как монастырь. Это была одна из величайших православных святынь, которые читали византийцы, да и не только в Византийской империи. И так продолжалось до 15 столетия. Да Богу мы молимся, славя державу свою, Любовью своей Богородица сели на землю.